Всем привет, я с вами Кирилл, сегодня мы играем в какой-то СССР, какой-то горящий окна или что. Давайте начнем Обгрузка. А. Анатолий Плюшевский, 30 лет инженер, возвращается домой с завода. Ага. Чё? То есть это наши квартиры? Так, смотри Какой-то лифт. Он наверное, не работает. О, лифт работает. Кстати, лифт даже не сломанный, не обосраны, не обосраны. Ой. И куда нам ехать? Девятый. А я. А я тут не застряну. А! Что не видим? Этаж восьмой. Так. Так, так, что это? Да, уже все хламом забили. Ну, да. ну, конечно, тут же все хламом. Так, что это такое? Mm, понятно. Закрыто. О. Толя, ты как всегда не слышишь, что тебе говорят. Сегодня я в ночную смену светком санчасти легла. Буду пахать за двоих. Ключи у клавдии, морковные, квартира справа 69. Да, я и сложу куда-нибудь свои папки, спальни, чуть клей. Ага. А как выйти? 67, 67. Вот 67. Клавдия Марковна. Клавдия Марковна, это Анатолий. Я по поводу ключей. Открывай. ФСБ. Давай военкомат! Я говорю, у вас, вас что там, рай? И вам доброго вечера. Да, почему-то тут никого, никто ничего, никто никого не, не видит. <сёк> Ладно. Так, а я ничего не понял, человек. Я... А, о. Наконец-то я дома. Так, включаем свет, а почему мы в темноте-то сидим? Вот, меня отражаемся. Ну сейчас что? 1980. Так, ч? Че... О! Бал... О, какая комната. Вот, вот в этом мне и нравится СССР. открываем двеку. Ой, травка-то что-то Наверное. Ну, ладно, что еще тут делать? Ну, ладно. Может, потом. О. Да, ну и вонь. Да, наверное, вонь тут большая. О, супик. Можно суп возьму? Не, нельзя. Что, нужно разжечь или что сделать? Нафиг мне спички нужны. я не собираюсь этот бой что, что с ними? там ладно ладно че мне делать то? фу блин Понимаю, теперь надеть куда вы поймете не, ну я как будто не знаю, куда мусор-то девать. Неправда, а правда, не знаю, сюда. Не. А, понял, куда. Сюда. О. ведро-то делать мы ч вместе с ведром вытянули ага я в лифте родился потому что я за не закрываю двери за собой так теперь что делать можно взять на ладно закрой пока а что у нас здесь хлеб ладно закрою Опять, что О. ничего нет чайники что такое странная штука Не, ну, тут какой-то бор что ли его нельзя брать ну, нельзя таки нельзя Не не не не. Газовщщает. А куда это проблемы мальчишеского воспитания? Ну так всякая штука. Зика. Подожди, чтоб, что -то, что тут что что тут тут была какая-то смс sms О. На кой черт такой лейкой цветы поливать? Uh -huh. Uh -huh. Так, а что у нас здесь место? Надо еще что-то искать. О, кстати. Что-то за пластинки. Ну, их нельзя брать. Может, их надо полить? О, кстати, тапочки. Нет, нельзя. Я туплю? плю. Нет. Я тупой, я не понимаю, что делать. Ой, можно слить купить. Я не экономлю, я сразу все. Что тут такое? А! -а, -а! Черт. <стравчих> <соснов> Надо вытереть, пока не засохло. Так, а, кстати, мы же видели вот тряпочку. Пошлите поищем тряпочку. даже вот эта тряпочка нам нужна? Ага. Теперь ее что, замочить надо или что? Так, а что чё... Ну ладно. Мне так. Это туалет, да? Я уже по окошку понял, что это туалет. А, ну да, это туалет, а где включатель? А, вот. Так, и вот что, надо мочить ее? Так, а где раковина, а где этот? А, о! Что я делаю? -то? Я тряпку мочу? Ой, я правильно, правильно угадал, я надо его замочить. Угу, вытираем. Сюда бы раствор какой-нибудь спиртовой. Кстати, спиртовой, да-да-да, мы -да -да, вот где-то видели этот. Спирт. Почему я темный? Ну что ли здесь, что ли видели спирт, я не помню. Надеюсь, жена не заметит. А не заметит. Изделейте, даст. Хотя ты, хотя она не поймет, что ты ее. Не пить собирался, а вытирать. Так, вроде нормально. Пожалуй, уберу в сервант. Так, вот, вот в этот сервант? Так, что это такое-то вообще? Папка для бумаг. А там маленькие муковки, я не могу понять. Или в этот сервант. Сюда, Куда-сюда положить? Ага. Надеюсь, тут мои труды никому не помешают задач лечь спать. А, сюда лечь? пора спать идти. Надо хоть застелить. А как я тебя застелю? Подожди, я мосту показал. А, только разделся а лить. Закрыть. О! Под одеяльником. спать можно. Вот теперь можно и поспать. Я уже не знаю, сколько снимаю. Ну, дома минут 10, минут пять. Даже больше. Видимо, тебе будет полчаса где-то минимум. Я буду Ага, загрузка идет так. Викторий Ревчук, 35 лет, 35 лет. младший лейтенант, лейтенант. смотрит телевизор. В общем-то надо сказать, что с ускорением разворачивается процесс оснащения милиции современной оперативной криминалистической техникой. Однако mm. это может оказаться просто пустой тратой валюты, если наш законодатель будет продолжать упорствовать и не признавать в судах доказательства, добытые при помощи технических средств, кинопленки видео и магнитофонной записи. Не грех приспят, мы делаем из... Доткнись. Так, а что делать? Со сесть и подписать письмо. А какое письмо-то? На улице тьма. Всякие. Что пожрать надо? Подобрали предмет. О, кстати, вот мне письмо-то. Чем мне делать -то с этим письмом-то? Зачем я пью? Я же можно было не брать, было. О, Зачем я взял? так там лучше. Тамар Плюшевская, 20. Тамара Плюшевская, 27 лет. За складом ТЭЦ приводит квартиру в порядок. Так, что мне здесь надо, надо посуду? Чё, собирай, что делать? Посуду это делать. Взял я тряпку, чё? А, это наша вина, которую мы там... Все, полили. Можно теперь обратно положить. Как выбросить? Это тоже, Этот -то я вчера понял. Это тоже надо полить. Так, А какой еще ты не полил? На улице, что ли, который еще может? еще на улице какой-то стоит? Не знаю, больше я вроде первый день обратно. Мне еще где-то поливать надо. Это поливать надо. Вроде здесь нету. А, кухня. Это я прочитала, что можно раз в месяц Ага, угу, список задач, понял. Как ее-то А, понятно. Нет, это сейчас не заставишь. Да, вроде бы только закрытие. можно было сразу Этого это, это тоже недостаточно это что еще это нужно это Поэтому практически в вы знаете что уже много практически в день. В день. Ну недостаточно. Что еще там? Ну а наконец в этой мы уходим на Так, где еще посада грязная? В других комнатах стоит. А, ну да. Ну конечно. До кухни-то два шага сложно сделать. Подожди два шага. Раз, два. Нет, что, вообще, что ли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И вот десять. Нет, десять шагов тоже. Где сода -то была? Вот, что, -то. что -то сказать, где-то была. А где я вам соду возьму? Где сода? С этим соду. Сода туда, -туда. А, вот у нас да. дальше включаем воду и моем Тряпку, так список задач много развесить белье а белье у нас как обычно наверное, в стиральной машинке Включаем свет. Так. Вот. Это на балкон. Так, это на балкон. Это надо на балкон. Тащим это на балкон. Развесить это все надо на белье. Так а как это развесить? которая спешивать. А. Ну, Крыва дождя не намечается. Ага. Ну какое? Причем делать дальше? Хм, я так рано никого не жду. Открывайся дверь. А кто интересно придет? Пришел. Тоже это был опять дети а что это дорогая тамара ивановна невероятно что вы работаете в нашем коллективе мы называемся он с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами спрятать куда Давайте. Лестницы. В нижний ящик можно. Ну да, он точно не сунется. Лестницы. Нижний ящик. Тайного почитателя мне еще не хватало. Тайного поч почитателя не хватало бы. А чем мне делать? Ой. А ой, вс. ох, господи. Анатолий Плюшевский, 30 лет, инженер, заканчивает ремонт в комнате. Ага, это тот же, то же время. Ааа, ночью. Вот бы тоже сейчас улететь на море. Ага, я бы тоже улетел на море. Думаю, Тамара на кухне записку оставила. Ну, пойди. Ну. Доброе утро, Толя. Решились такие бумажки оставлять, а то опять забудешь. В комнате надо делать все, что ты не успел повесить по полку. Доставляй, И жди, ум... жди к умру. Чего? А, к утру. Господи. За работу. За работу. Давайте пошли на работу. Вот в эту комнату. Так, развешать полки, да? Эти полки? делать О, пылесос неплохо бы клей развести а, а с чем развести клей воду налить я сейчас попытаюсь воду налить чтобы повесить полки ага ты блин Включаем воду. Так, блин. так ведь клей нужен. Так ведь клей нужен. А, а где клей лежит? Где клей-то? А, вот он. Почему таки медленный? Так. Ага. Шерфи. Клей мы развели. Клея развели. Можно клеить. Можно клеить. А что клеить? А вот берем и клеим. Угу, наклеили. Одной заботы меньше. А при, при прибить полку над столом, клеить обои, где они еще не заклеены. Доклеить, а? Да, а. Привести, лю, повесить люстру. Так, а сначала как мне прибить полку? А для нет. начала надо гвозди забить. Ага, берем это молоток. Где гвозди? А, вот они. Я куда их пить? А куда бить-то? В какую сторону-то бить полку-то? В туалете надо палить. Нет. Я не поймал, где ее бить-то эту полку-то? Нам, нам, нам, нам, нам, нам, нам. Я не знаю, где полку прибивать, а где ее бить-то? Где полку бить? Я еще эту полку раздам раз, раз, блин нафиг! Ой, господи! Я так, где куда полку бить? Куда палку бить? куда палку брать? куда бить палку Чё, на это залезать они да ничего да, куда любить куда куда я тупий я тупой что мне мы время поспать я короче забиваю да и в ютубе то я ничего не могу найти А, ой, господи. Сюда. Потом, еще полку брать? А, вроде -а! ровно. А, ура. Ай. Или не очень. Ну, да. Люстра, Кладов... Люстра кладовка. А где кладовка? Где кладовка-то? Я не знаю, где кладовка. Эти а кладовка. Кладовка-то это вот это? Ключи где-то в серванте были. Да, да, а раньше нельзя было. Такие где? А, во. Открываем. берем и уходим да! а. А когда я иду то так вот сюда я уже так ну все а где она даже ее как-то дальше делать лампочку вставить а да лампочку на да, лампочке взять такой тупой сам додумался что надо их в брать брать хотя их там даже и не видел так а что дальше Шо? Теперь можно проверить. Сейчас шибанет. Да. Да будет свет. Прибить пол над столом. Прибить полку. Да ты дурак что ли? Я ж прибил. Нормально. Просто из-за звук. Из балкона, кажется. Из балкона. И это дети, наверное, камушки кидают. А я им сейчас уши оторву, что, если они мне стекло разбили, скотины. Как же это так? Кого-ка, -ко а? Дурная примета. Тамара расстроится. Да блин, а почему голубь дебильный мог, мог нормально летать-то что ли? Дебил. Тамара Плюшевская. Ничаится ну, с работы. Шестнадцать двадцать. Да, как будто идут такая. Ой, Ой господи, что за дебили. Что они за собаки вают? Клавай лифт. Оп. Все, вот, закрываем дверки. Едем на какой-то там этаж вот на вот-вот-вот-вот идем на восьмой этаж открывайся дверка так, а этого-то нету? Нет. а почему серванты не тут? тут все нормально? Проверить успеваемость Нади. подумал, это голубь, а это тапки оказались. Как, какую проверить успеваемость Нади? Опять кровать не заправлена. Ах ты ж тварь. А это что за бумажка? Какая бумажка? Поехал за выскибн сам. Она еще и курит. <заскивать> Заправить кровать, наведать. наведать все в гаражах. Значит, нам нужно идти в гараж. Человек и нет. Mm, я так сказал. Так а что делать-то? Наведать в гаражах. То значит мне в гаражи на улице надо. понятно устава там горячий нет сколько можно А эти ста успеваемость надеюсь. Так, ладно. Установлено я дверь не закрыл. А закрыл. Теперь. Что это значит так? навидаться в карашах и проверить успеваемость. это сделать так какие-то картины придется обзор посмотреть а не знаю что делать как понял у нас есть что такая дневник понедельник не забыл о понятно три два четыре. ну хоть трудиться три два три три два по геометрии малень вот, вот что за ребенок стыдобра А так вот что-то успеваем изнади. Добрый день, Тамара Ивановна. С кем говорю? У меня к вам очень деликатный разговор, не телефонный. Уделите мне немного времени. Для начала представьтесь. Вы меня знаете. Это очень важный разговор. Когда вам удобнее встретиться? звонки домой дебил звоню пойду лучше проверю наверху гараж кстати что -то такое -то. без ключа я в гараж не попаду а где ключ то лежит В нормальники Лиз приехал, закрываем двери. Едем вниз. Ну, небольшая. Как вот мне навидать Крым. Ты Что такое? А? Это какая-то... А? Это кустерочка. А где мой гараж? А, вот он гараж. Ой, что-то... Что-то нехорошо. Чего? Что ж, тобой -то не упадает. Надо больше отдохнуть. Какой мой гараж? А Какого гараж А -а -а. понятно. Так что такое? Плохо устроились. Кот в Олеха Маинга. И посмотрите, автобус на меня нагу. Угу. Mm -hmm. Mm -hmm. Что же делать? Писок обновлённый. Вновь всё домой. Думаю, сейчас мне плохо, нам плохо не станет. Подъехала. Ладно, ты стоит. тамара Иванна, прошу. Я к вам не сяду. Поверьте, это очень важный разговор. Не надо меня донимать. Уезжайте. Прошу. Тогда на досуге почитайте вот будто... это. Ничего Всего доброго. Куда? Ну, уезжайте. Угу. Наедут здесь. Наеду. А я тут где Дело а это музыка запела. Так, что это? Постановление. вild伊е к forearmoldi KVS Блав стикер допроса, свидетелей ознакомления с материалом проверки, уяснения. В, в Антоне Владимирович, как старший инженер. Перейти, я не А, понятно. Ой, куча задевняется. А, все, Анатолий Пришевский. Отдыхает дома. О, не светлого вот, а занят. История. Саша коробку принес. О, это коробку притащили. Что за коробку? Коробку. Это Надя окно в мир. Цветное. А, О, цветной не Всему свое время. И видик будет. Рад, при газеты не придется читать. Надо антенну из кладовой взять. Да ты заколебался. опять ключ, да, блядь. Ну конечно. Угу. А с кем я разговаривал? Не наша жена. Кухни её нет. Давайте ее еще в других комнатах. Где наша дочь? А, они дают нам сделать комнаты. Они заперлись там и сидят. Да ладно, зачем закрывать дверь? -то? Все, у нас далеко. Сейчас выполним эту часть. и. Будем заканчивать эту серию, потому что вторая часть будет. Теперь будет цветной телевизор. Хоп. Красота. Три недели длилась предвыборная кампания. Наибольшую активность плохо. в ней проявили четыре партии. Социалистическая и социал-демократическая. Со отступают, когда дело идет, а жизнь не а Кто тебя. мне звонит, когда я отдыхаю? Анатолий Владимирович. Да. Ваша жена скончалась. Следует приехать в больницу и расписаться в акте заключения врачебной комиссии. Что? Возьмите с собой паспорт. Сегодня сокращенный день, работы Ты дебил, она вот иди. Надо. Она же здесь дома, ты ч? Она же вот дома была. дверь открыть дверь сучара а -а -а! эти экраны виктор вектор и ревучик младший лейтенант читает открывки дневника нога они специально девочка чего с девочкой? Дочитайте страницы. А, читайте страницы. Я думаю, это тоже мы пройдем. Ой. Все равно непонятно, чего они съехали. Ну, не знаю, почему они съехали. Это картины. Стопа, это что такое? А как приблизить? Подожди, это что за дырка? А, я Ч ⁇ это за дырка? Ну, это жопа, наверное. наверное, сиди лежала и думала, о, нечего делать. Ну-ка, дырку проковеряю. Сейчас заберем только. Какие страницы дочитать? Зачем она портит такой красивый плакат? Он же, наверное, дорогой. Например, рубль стоит в СССР, если за копейки покупали. Да что, я читаю уже ваши <клёх> эти дурацкие? А, Лич отдохнуть. Сюда что ли? Глаза да. уже слепаются. Надо отдохнуть. Нет, а лейтенант Виктор. Вот, вот сюда лягу. Угу. Надя Плюшевская. 14 лет. Убирается в квартире. Надо встретить. Смотри, сейчас нет дырки. Куда дырка делать? На плакате нет дырки. Смотрите, нет на плакате дырки. Странно. Ну, пост, конечно, вообще. Что делать? Протерите пыль. Какой тряпкой? А тряпка, наверное, на балконе? Ой, ч, а ч а с ВПС? ФПС. ВПС, не подводись с ппс я думаю все можно заканчивать эту серию Мы как раз уже поиграли долго я выпущу новую серию угу, всем спасибо так. Ну, всем спасибо за просмотр всем спасибо всем пока лучше сначала плитура зажгу ну, короче Сначала давайте разожмём. Угу. Пусть на медленном огне стоит. Алёк, всем спасибо за просмотр, всем спасибо и всем пока!